Я вне времени, вне расстояния, Параллеля, где лишь переменные. Нет имен, перемен, свежих дат, Чьих-то букв. Кто-то рад, провожает над пропастью, Ломко все так. Я лечу, но не падаю, кто-то рядом, Но странно и постоянно не мой аромат. Март, то ли мрак отражение боли в глазах это лишнее хочется скомкаться съежиться тише ты маленькой стать беззаботной на время не решать не чудить просто быть и на ухо шептать нет ни март не февраль он весь мокрым был перерождение Траур по мне в глубине. Сама не своя. Чувство над разумом, над душою вуаль. И все же январь. Магистраль, еду в ночь. Наплевать, вещи собраны. Главное, гордое. Есть решение, следствие, поводы. Нет имен, перемен, свежих дат, чьих-то букв. В январе ведь было не холодно или путаю, вдох, осязание, слух мы не можем, не на разные, ты не смог, разорвал, изничтожил нас двух, просто звук, ни чинов, ни имен и ни букв.